привет друзья меня зовут Костя Юдин я ландшафтный архитектор и сегодня я хочу поделиться с вами своими секретами каким образом идею можно превратить в реальность и для этого самое главное что нужно для этого кроме идеи кроме ваших пожеланий кроме э, понимания красоты кроме видения красоты кроме этого нужно знать из каких материалов вы будете это делать и вот как раз важно чтобы на этапе проектирования, на этапе концепции архитектор понимал и знал, как он это осуществит. Либо он может это сделать своими силами, либо он должен иметь э, в своем багаже э, хороших подрядчиков, проверенных подрядчиков, чтобы он мог порекомендовать, хороших поставщиков, знания полностью материаловедения и всей э, архитектуры и технологии, от начала и до конца, то есть, когда архитектор придумывает концепт, придумывает концептуальное решение и получает от вас техническое задание, уже в эту секунду он должен знать, как он это сделает. Знаете, некоторые люди собирают красивые картинки, создают для себя доску визуализации и о чем-то, о чем-то большом и нереальном мечтают и повышают свое настроение, уровень серотонина в крови. Но концептуальное решение — это нечто не это. Концептуальное решение — это именно решение, это план, каким образом мы получим результат. И на этом в этот момент, когда вы получаете концепцию, когда вы только придумываете, мы уже с вами говорим о том, как это осуществить. Очень важно при рассмотрении проекта, при прохождении по вашему участку, чтобы архитектор сразу рассказывал, из какого материала он это все сделает. И я достал из нашего архива старый запыленный проект, сдули с него пыль. И мы хотим пройтись просто быстренько, я вам расскажу, из чего и каким образом мы все это сделаем. Я хочу вам продемонстрировать проект в виде прогулки. Я не буду вам рассказывать о... Я не буду, я не буду, я все буду. Итак, первый референс, входная группа. Видите такой реечный забор, и мы видим въезд, правой стороны парковку. Собственно говоря, вы все сами видите. Мы применяем самые простые материалы. Бетон, металл и штукатурка. Смотрите, видите, на покрытии дорожном лежат бетонные плиты. Они отливаются по месту с помощью небольших коробов опалубок. А потом между ними просыпается галька, изготавливаются дренажные, э, дренажные лотки для того, чтобы стекал быстро стекала лишняя вода. А с правой стороны мы видим небольшой фонтан. Фонтан мы изготавливаем из бетонного короба, опять-таки это бетон. И внутри сердечник, конструкция, которую мы закажем у нашего поставщика. По участку уложены валуны из натурального камня. Если подойти к вопросу творчески, то натуральный камень можно заменить бетоном и мы это часто используем. Тем более, что бетонная конструкция, бетонный, бетонный камень, бет, камень из бетона, даже если его залить полностью, то есть полную массу залить бетона, будет в три раза дешевле чем установить натуральный камень. А часто натуральный камень невозможно установить. Значит, следующая картинка. У нас открывается, видно красивый грот, на красивый водопад. Мы здесь видим озеро и водопад. Водопад лучше всего сделать из бетона, потому что здесь крупные конструкции. У нас всегда есть возможность рассчитать конструктив. То есть сделать железобетонный каркас, а потом уже на этот каркас либо укрепить декоративные части, либо уже укрепить на этот каркас натуральный камень. Вы видите, что водопад не полностью из камня, что он вроде бы как оброшенный растениями. Вот этим растениям нужно где-то вырастать. Поэтому заранее в конструкции водопада нужно предусмотреть ниши. Причем такие ниши, которые позволят растению хорошо себя чувствовать, развиваться. Для этого нужен специальный конструктив и дендроплан для выращивания растений в теле водопада. И соответственно оборудование для автополива. Все это необходимо предусмотреть. Искусственный водопад это устройство управляемое. То есть можно буквально с мобильного телефона включить, выключить, поставить нужный режим. Не обязательно водопад должен э, круглые сутки работать. Он может работать Тогда, когда вы приезжаете с работы или встречаете гостей, вы видите, что берег водоема оформлен по-разному. То есть есть скалы, уходящие под воду, есть газон, прямо опускающийся в воду, есть камни отдельные, лежа лежащие на берегу, есть некоторые там, прибрежные растения. И вот этот вот борт водоема, он проектируется тоже заранее. Это не просто хаотический хаотически э, накиданные камни э, по желанию дизайнера по, или по желанию заказчику. Заранее проектируется тот функционал, который требуется от этого водоема. Что еще хотелось сказать по поводу габаритов наших изделий. Ландшафтный проект делается э, практически так же, как делается проект помещения. Удобные помещения для эксплуатации. То есть ширина дорожек, арочные проемы, значит высота сводов да то есть высота ступеньки то есть если вы видите например в ландшафте дико расположенные камни в виде ступени или пошаговые камни то в проекте эти пошаговые камни располагаются таким образом чтобы вам было удобно ступать хотел еще сказать про отсыпки это очень хороший прием имитации дорожек имитации дикой дорожки и те дорожки, по которым, ну, мы, скажем так, немного ходим, она, эти отсыпки имеют дикий вид. Вот вы можете посмотреть, вот такая отсыпка выполняется под скалой. Во-первых, она выполняет функцию качественного дренажа, то есть собирает воду. Во-вторых, она может немножко подзарастать почвопокровными растениями, и она создает некую такую пейзажность, когда она затекает между между скалами то есть это отсытки. это классные классное покрытие газоны вот мы видим большой участок с газон газон он в принципе газон это в принципе самое дешевое покрытие в ландшафтном дизайне если вообще ничем не покрывать то то, то, то, то, то, то тогда это дешевле наверное, чем газон да это самое э, дешевое покрытие на старте но самое требующее большого ухода во-первых нужен полив, который обязательно э, с бесперебойной работой, автополив. Да? То есть мы делаем автополив бесперебойной работой, э, заранее продумывая так, чтобы были функции защиты, безопасности и э, заменяемости, если вдруг какая-то система откажет, чтобы была дублирующая система, которая, которая, ну, которая сможет справиться вот, то есть бесперебойная работа, бесперебойная работа. И опять-таки бесперебойная работа садовника, который обязательно этот газон покосит хотя бы раз в две недели, а лучше чаще. Очень хотел бы еще рассказать вам про э, укрепление склонов и производство террас, которые тоже есть на этом проекте. Давайте мы возьмем в следующий раз другой проект, там где побольше склонов и террас. И я вам расскажу, каким образом, из каких материалов можно сделать опоры. И нужны ли для этого технологические расчеты, нужны ли конструкторские расчеты. Очень рад с вами делиться своими пониманиями, своими знаниями. Просто рад смотреть в камеру, улыбаться и понимать, что кому-то я улыбаюсь. Друзья, до новых встреч, всем пока.